Телезрителей, с наступающим Новым годом! Наша следующая встреча уже в следующем году 2021. И мы все надеемся, что он будет лучше, ярче, содержательный и здоровее, чем тот, что завершается с Новым годом! Новости на первом. Здравствуйте. В студии Валерия Кораблева в В зоне доступа новые категории граждан могут привиться от ковида в столице даже в праздники. А в регионы поступают дополнительные партии сразу двух вакцин. Помощь в красной зоне. Для того, чтобы ни один пациент тяжелый не остался без внимания... Преподаватели и студенты медицинских вузов пришли на подмогу врачам в больницах по всей стране, чтобы победить общего врага коронавируса.